Это богиня плодородия, богиня любви и красоты в скандинавской мифологии, славилась она не, не, не только своим свободолюбием, а, но еще и тем, что она умела управляться стихией. И это свое волшебное качество она получила как бы не от рождения, она его приобрела, хотя это непосредственно была богиня природы, но отвечала она за факт любви и плодородия. А это не столько стихии в чистом виде. Но для того, чтобы она, ей нужно было обрести силу, а задача у нее была весьма приличная, у нее мужчина пропал, вот она пошла его искать в квест, и пошла она в миры первичных элементалей, которые, собственно говоря, знают ключи управления стихией. И дальше легенда рассказывает, что было четыре карлика, четыре цверга которым она отдалась, и за это они ей сковали ожерелье, ожерелье бриссингамин или ожерелье брисингов, потому что их фамилия была Брисинги. Четыре стихии, четыре камня в этом ожерелье соответствовали четырем стихиям с которыми мы с вами работаем. И, соответственно, Фрей, получив это самое ожерелье, стала управительницей стихии. Ее, естественно, статус поднялся значительно выше. И из богини, которая находилась в заложниках, она превратилась в совершенно в полноценную, полноправную ведьму. Ну, с, которой, с которой потом очень сложно было спорить, настолько сложно, что она, обратите внимание, это очень важно, по скандинавской традиции имела право забирать в своей чертоге павших воинов вперед О, Это очень большой показатель, между прочим. Да? То есть она имела право определить хорошее и плохое, она начала владеть первоосновами добра и зла, тогда как ванны владеют у нас только первоосновами внутреннего круга любовь, смерть, жизнь ненависть, ну и будет. А Фрейя единственная, которая перешла наверх, которая стала подобной Одину. Именно после этого Один уже пошел к ней учиться, непосредственно к ней учиться колдовству. Он, она его учила колдовству, а он ее учил магии. Вот такая вот прекрасная легенда. А все почему? Потому что она овладела этим навыком навыкам управления стихией. Поэтому наше с вами движение в эту сторону и зарядка амулетов и мечи, умение работать с этими амулетами, будут подобны путешествию Фрей. И сделать нам придется приблизительно то же самое, что сделано она, но не в буквальном смысле, а полностью отдаться этим стихиям. Полностью. То есть если мы впускаем их в себя, мы впускаем их в себя полностью. Не говорим, вот здесь вот в левой ноге посиди. А вправо и не ходи. Мы <смех> слышим, вправо я хожу. Да? А ты не ходи, а да? еще там что-то. Ну, такого, конечно, быть не должно. Поэтому на стихии, войдя в наше сознание, будут его, естественно, трансмутировать под себя, для того, чтобы они могли в дальнейшем ходить туда без препятствий. Вот, собственно говоря, это и есть мистерия Фрей, которую мы с вами сейчас и попробуем начать осуществлять. Для начала мы с вами, конечно же, начнем с гармонизации. Гармонизация это нам очень важно. Два действия содержит этот акт. Во-первых, ритуальное действие мы призываем стихии в себе, а во-вторых, мы чистимся от внешней социальной грязи, потому что стихии они к социуму никакого отношения не имеют. Они его никогда не питали, не питают и питать не будут, потому что это... там другие энергии. Вот. Поэтому для того, чтобы мы очистились от социума, каждое наше занятие мы будем начинать с традиционной гармонизации. Готовы?